Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! У вас есть яблоки? Отлично! Готовим бомбу! В переносном смысле, конечно. Я очищаю яблоки от кожицы. Кто-то оставляет. Все строго по желанию. Яблоки нужно натереть на крупной терке. Вбить туда яйцо. Для вкуса я добавляю ванильный сахар и простой. Если любите корицу, сыпьте ее. Для баланса щепотку соли. Все перемешиваем и засыпаем муку. Здесь многое зависит от сорта яблок и от того, сколько сока они выделят. Мукой, конечно, тесто лучше не забивать. У меня на три средних яблока ушло 5 столовых ложек муки. Яблоки сорта Golden. Вот такая ориентировка. Тесто вымесить до однородного состояния. При желании можно добавить соду или разрыхлитель на кончике ножа. Сковорода разогрета до среднего состояния. Масло 2 капельки, лучше растительного и без запаха. Выкладываем тесто на сковороду и формируем симпатичные оладушки. Жарим при закрытой крышке пока не подрумянится. Огонь очень средний. С обратной стороны та же процедура. Готовые оладьи я смазываю сливочным маслом. Оно подчеркивает яблочный вкус и делает оладушки еще нежнее. Кстати, это отличное блюдо для утилизации сезонного урожая яблок. Когда лень возится с пирогами и любой другой выпечкой, использую яблоки именно так. Подавать оладьи можно с чем угодно, но вот с карамелью это неописуемо вкусно. Рецепт приготовления карамели оставляю в описании под видео. Там же вы найдете и нужные пропорции и ингредиенты для этого рецепта. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, Смотрите мои другие видео, а я вам говорю, бон аппетит и абьенто.